Здравствуйте, друзья, я Наталья Нестеренко и это прогноз на 2018 год для рожденных под знаком рыбы. Для представителей знака рыб этот год будет скорее переходным временем накопления опыта, знаний, адаптации к меняющимся условиям, временем расчистки пространства перед следующим более важным годом. Влияние главного астрологического события года перехода Урана в знак Тельца не будет для вас обязательным и слишком ощутимым. Но те, кто захочет и сумеет воспользоваться необычными шансами для развития, которые предоставит Уран в вашем символическом третьем доме, смогут получить новые знания, навыки, обучиться новым способам взаимодействия с реальностью, трансформировать и перепрограммировать свои ментальные модели, которые были не слишком конструктивны, и смогут развить в себе необычные способности, а также завязать необычные знакомства. Самые серьезные задачи, которые вы будете решать в 2018 году, либо самые сложные проблемы, с которыми вам предстоит столкнуться, будут иметь отношение к социальным связям, к вопросам, связанным с сообществами, коллективами, детьми, с необходимостью выхода во всем, что касалось вашей профессиональной деятельности, статуса и положения за пределы существующих границ. Возможно, в том, что касалось реализации долгосрочных жизненных планов, карьеры, статуса и положения, вам придется осваивать какие-то совершенно новые сферы и области, сталкиваться с нарушением привычной стабильности, с кардинальными переменами и трансформациями. И все эти темы потребуют вашего серьезного внимания и целенаправленной работы или же проявятся через кризисные ограничения. И время особой концентрации соответствующих тенденций придется на период с середины апреля до начала сентября. Новые перспективы в период до ноября 2018 года для рыб будут связаны с приобретением новых знаний, с освоением новых концепций, с выходом за пределы известного, с темами дальних стран и путешествий. Все, что касается работы с идеями, с концепциями, все, что касается культурных, образовательных и информационных проектов, или все, что касается просто расширения ваших личных горизонтов любыми способами, также может стать источником благоприятных возможностей. Соответствующие тенденции обозначатся в вашей жизни в январе, максимально проявятся с марта по июль, а результаты принесут уже в сентябре. При этом до ноября 2018 года главные задачи вашего развития будут связаны с постижением смысла в вашей жизни на более глубоких уровнях и за пределами внешних границ, с воплощением этих смыслов в конкретной работе, в практической реальности, через темы служения и через раскрытие способностей быть полезными для других людей и мира. В неблагоприятных вариантах, если эти задачи будут игнорироваться, и если баланс между внутренними вашими потребностями и внешними реалиями вашей жизни будет нарушаться, это может неблагоприятно отражаться на вашем здоровье и самочувствии, вы можете сталкиваться с потерями и вынужденными обстоятельствами. И наиболее концентрировано через конкретные события и перемены эти тенденции проявятся в вашей жизни в январе-феврале и в июне-августе 2018 года. В январе-феврале у вас может быть очень много дела и работы в связи с тем, что прошлые сюжеты и тенденции – в карьере, в профессиональной деятельности, в финансовых делах, в партнерстве и отношениях будут приближаться к своей кульминации и воплощаться в реальность. С одной стороны, в это время в финансовых вопросах и партнерстве могут быть реализованы ваши прошлые планы и желания, но с другой стороны, в этих же сферах на поверхность могут выходить скрытые до сих пор аспекты, в том числе скрытые до сих пор проблемы и противоречия. В это время, и особенно в феврале, вы также можете сталкиваться с необходимостью чем-то жертвовать, с кем-то или с чем-то расставаться или о ком-то заботиться. И областью особого внимания в это время может стать состояние вашего здоровья. Во второй половине февраля, во всем, что касалось профессиональной деятельности, взаимоотношений и финансовых вопросов, вы будете проходить через период путаницы, неопределенности или разочарований. Возможно, в это время во всех этих сферах вам придется принимать поворотные решения в условиях неясности и неопределенности, и вам понадобится максимум внимания и осторожности, чтобы избежать ошибок и решений, основанных на иллюзиях. Март и апрель станут для вас временем перестройки финансовых планов, изменений в источниках доходов, а также, возможно, трудной работы и преодоления препятствий во всем, что касалось реализации ваших финансовых планов. С другой стороны, в это же время, благодаря расширению связей, вам будут доступны возможности для прогресса в социальных планах. В период с 20 марта по 3 апреля и с 20 по 27 апреля вам стоит избегать рискованных финансовых операций, постараться предупредить кризисы и напряженные ситуации в романтических отношениях и в делах, связанных с детьми. Перед с мая по сентябрь будет отмечен петлей Марса, которая обозначает время кульминации либо циклов нашей активности и усилий, направленных на достижение внешних целей, либо противоречий, конфликтов и борьбы с миром. И петля эта придется на ваш не самый благоприятный 12 дом. В лучшем случае в это время вы будете достигать максимальных результатов во всем, что касалось работы на внутренних планах, в том числе в трансформации собственных негативных сценариев и установок, в деятельности, которая так или иначе связана, в деятельности, которая так или иначе связана со служением, помощью другим и работой на внутренних и скрытых планах. Но в менее благоприятных вариантах в это время будет повышена вероятность того, что ваши прошлые проекты будут завершаться потерями и разочарованиями, что вы будете сталкиваться с неприятными последствиями прошлых ошибок, что обострение прошлых конфликтов приведет к неприятным ситуациям и в результате развития прошлых тенденций обострятся проблемы здоровья. Возможно, в это время вам снова придется заботиться о других людях и в соответствии с этим пересматривать свои планы. В любом случае в это время и особенно в период с 20 июля по 10 августа вам потребуется особая осторожность для предупреждения кризисов в делах, проблем здоровья, травмоопасных и напряженных ситуаций. В сентябре-октябре на основании произошедших обновлений и трансформаций будут переопределяться ваши ценности, приоритеты, будут завершаться прошлые и начинаться новые сюжеты во всем, что касалось финансов, партнерства и отношений. В это время вы можете пересматривать ценность тех или иных союзов и связей, завершать и оставлять в прошлом одни сюжеты и начинать во всем перечисленном новые этапы. И в самых благоприятных вариантах, в результате проделанной внутренней работы, в результате произошедших внутренних трансформаций, в это время во всех перечисленных сферах, финансах, взаимоотношениях и партнерстве вы будете переходить на качественно новые уровни. С ноября ось узлов, указывающая направление вашего развития на следующие полтора-два года, сместится в ваши символические 11 и 5 дома. А значит, длительный период пребывания на вторых планах, длительный период сложных испытаний и вынужденных обстоятельств с этого времени сменится более оптимистичным, таким, в котором главные ваши задачи будут связаны с самореализацией, творчеством, детьми, любовью, отдачей и получением любви и признания, с раскрытием себя в отношениях с близкими людьми и единомышленниками. Также с ноября Юпитер переместится в ваш символический десятый дом и на протяжении следующего года с этого момента благоприятные возможности, удача и везение будут сопутствовать вам во всем, что касалось социального роста, укрепления статуса и положения, реализации ваших социальных, деловых и карьерных проектов. И перемены во всех этих вопросах начнут закладываться уже со второй половины ноября.